Предсерийный образец насадки, имитирующий вспышку для страйбольного автомата. Насадка подходит. В принципе, для всех автоматов они будут разные. Значит, здесь имитатор ДТК для г 36 и М4, М16. Снимаем. Работа без шариков. Значит не работает одиночный не работает заряжаем заряжаем шарики сначала одиночным автоматическим Также насадка позволяет подсвечивать люминесцентные шарики вот. и позволяет ночью корректировать огонь, так как видно трассу летящих шариков.